Здравствуйте, меня зовут Юлия, я являюсь экспертом по брендам компании Equip Group, и сегодня речь пойдет о барных комбайнах марки VEMA. Комбайны барной VEMA – это аппараты, совмещающие функции измельчителя для льда, блендера, соковыжималки для цитрусовых и миксера для молочных коктейлей. За несколько секунд вы приготовите фруктово-молочные коктейли, фраппе, дробленый лед, Выжмите сок из цитрусовых, не потеряв лишнего времени. Измельчитель льда оснащен защитным микропереключателем, который включает двигатель при опускании рычага и выключает его при его поднятии. Центральный двигатель оснащен термическим датчиком, который включается в случае перегрева и отключается при охлаждении. Основной рабочий элемент соковыжималки – это прочный терочный диск, на который попадают продукты при нажатии толкателя. Блендер, имеющий две скорости, также имеет защитный микро микропереключатель, который отключает. Двигатель, в случае, если не установлен мерный стакан или неправильно закрыта крышка. Стакан блендера дополнен фиксатором и кольцевым уплотнителем. Нож блендера имеет специальную форму, которая позволяет взбивать, измельчать и перемешивать ингредиенты. В комплектацию миксера с естественной вентиляцией двигателя входит мерный стакан, имеющий градацию в миллилитрах. Крепление стакана миксера позволяет установить его как в рабочий режим, так и в режим ожидания. Внутри данной линейки модели отличаются функциональными возможностями, объемом стакана, а также материалом его изготовления поликарбонат или нержавеющая сталь среди основных преимуществ барных комбайнов VEMA можно выделить следующее многофункциональность оборудования возможность добавлять ингредиенты в процессе работы благодаря отверстию в крышке стакана для кувшина блендера данные аппараты не занимают много места их отличает Современный дизайн, простота управления, а также то, что вы экономите свое время работая на них. Линейка барных комбайнов представлена четырьмя моделями. Модели VemaGR 2014 и VemaGR 2015 совмещают в себе функции измельчителя льда, соковыжималки для цитрусовых, миксера и блендера. Данные машины имеют две скорости. В комплект поставки также входит стакан для блендера и металлический конус, предназначенный для работы с апельсином, лимоном или грейпфрутом. Корпус изделия выполнен из а, окрашенного алюминия. Стаканы могут быть выполнены как из устойчивой к окислению стали, так и из поликарбоната в зависимости от модели машины. Барный комбайн VEMA моделей GR-2021 и GR-2021E предназначен для использования в качестве миксера, блендера и соковыжималки для цитрусовых. Кувшин для блендера объемом 1,5 литра может быть изготовлен из нержавеющей стали или из поликарбоната в зависимости от модели. Стакан для миксера объемом 1 литр может быть изготовлен аналогично из стали или из поликарбоната.